Всем привет, дорогие друзья! С вами Макар. И, наконец-то, пришло то время, когда я выпускаю видеоролик. Последний мой видеоролик выходил у меня на канале один месяц назад. Да. Что? Мой сервер? Что за сервер? У меня так много вопросов, потому что я уже позабывал, что я вообще когда-либо когда снимал. Как пользоваться Эфелькой. Да, как делался мой клип, создал свою музыку. Короткометражки, помню, снимал, как бегал по бункерах.